Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие видеозрители. Продолжаем э, ремонт, финальный этап э, ремонта крыши. Окончательный слой грунта. Э, первый, после первого слоя грунта э, были некоторые мелкие-мелкие изъяны, э, пяточки, такие небольшие пятнышки, шпаклевки, э, для того, чтобы не было усадки и укрыть эти пятна. Ну и сделаем финальный слой грунта. Смотрим работу. Так, изначально вот то есть. Стыки, ленки, ну, и здесь. Вот такие мелкие и леночки. Насочка. Ну Здесь. процесс обмотывания вы увидите прямо сейчас На этом все. Сегодня высушим крышу под инфракрасной лампой, выширкаем наждачной бумагой и покрасим. Дальше будем полировать и показывать результаты полировки.